Всем привет! Ведем репортаж из ведра с солью, из раствора электролита, который состоит из пересыщенного раствора соли. И вот что наблюдаем? Интересно, что за три месяца, которые мы не пользовались ведром, соль выделилась прямо от поверхности электролита. А что мы видим внизу? Внизу мы видим очень красивые кристаллы соли. Я немного сбаламутил баламутил вот эту ванночку, но если мы посмотрим, мы очень... О! Поверхностное натяжение, значит, ослабло и этот кристалл соли упал вниз. Вот он был на поверхности, а сейчас он упал вниз. И вы наблюдаете, вот он внизу лежит. вот И красивый кристалл соли. Понятно, что всплыть он не мог. Он выделился, он выделился с поверхности раздела электролита и воздуха. Вот это очень удивительно, конечно. Вот теперь смотрим. Вот здесь очень здоровские, здоровские кристаллы прямо выделяются в растворе электролита. Вот они, кристаллы соли выделяются прямо в растворе электролита. И внизу там вот мы видим, если мы посмотрим, то не знаю, пробую фокусировать, фокусировать. Вот это дно. Вот И вот на дне, на дне выделились кристаллы электроли э, э, соли натрий-хлор. Посмотрите. Но мало того, что они на дне выделились, они выделились и на поверхности. Они блестящие, красивые. Я немного сбаламутил вот эту э, значит устоявшуюся конструкцию за несколько месяцев, устоявшуюся среду. Вот все, что вы видите э, в виде взвеси, это взвесь, которая, которая представляет из себя окислы. Первое – железо, второе – хрома, третье э, – молибдена, четвертое – титана, возможно, и других металлов. И в этих окислах, посмотрите, живут красивейшие, красивейшие кристаллы.